Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видеообзоре я вам хочу показать вот такой замечательный наборчик. Этот набор я связала для девочки. Это шапочка-кошка с ушками, вот такими. Когда одевается на голову, получаются вот такие замечательные торчащие ушки треугольные. Далее вот такие замечательные маленькие метеночки и замечательный снуд. По такому примеру можно связать набор для взрослого человека. У меня есть видео по метеночкам и по снуду. Ссылочки оставлю под этим видео, смотрите в описании. Если будет много желающих, мы свяжем вот такую замечательную шапочку. Конечно же, кому понравилось, обязательно не забудьте лайк. Подписаться на мой канал Всем хорошего настроения Пока-пока